Всем привет, пациенты палаты Немиркин. Ваша постоянная любовь и поддержка помогли нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. И мы хотим поблагодарить вас за это. Так что спасибо вам. А теперь давайте продолжим. Были ли у вас раньше манипулятивные отношения с партнером-другом или членом семьи? Манипулятивные люди бывают разных форм и размеров. Они умеют манипулировать своим окружением и людьми в нем, чтобы добиться своего они используют эмоционально оскорбительное поведение, чтобы держать вас в узде, и самодовольствие, чтобы использовать вас в своих интересах. Вот шесть признаков манипулирующего человека, которых следует остерегаться. Первый. Они не признают ваши мысли и мнения. Манипулирующему человеку будет трудно признать ваши различные точки зрения и мнения. Они не придают большого значения вашим мыслям, и вместо того, чтобы спросить вас, они будут пытаться склонить вас к своей воле. Они заставляют вас чувствовать себя виноватым и сомневаться в своих мыслях и чувствах, чтобы контролировать вас, превращая ваше поведение в то, что им нужно. В конечном счете, все ситуации и отношения связаны с ними. То, что вы думаете, чувствуете и хотите, не имеет для них никакого значения. Во-вторых, они умеют делать так, чтобы вы чувствовали себя виноватым, вас когда-нибудь обвиняли в том, чего, как вы знаете, вы не делали, или манипулятор вашей жизни портил ваши добрые намерения. Манипулирующий человек хочет заставить вас чувствовать себя виноватым за решения, которые вы принимаете, за свои намерения или за любую позицию, которую вы можете попытаться занять против него. Они проделывают дыры в ваших разумных логических доводах и заставляют вас сомневаться в себе. Они укажут пальцем на вас и будут запугивать вас, чтобы вы были покорны им. Номер три. Они не берут на себя ответственность за свое поведение. Манипулятор избегает брать ответственность за свое поведение, обвиняя других в его возникновении. Хотя они понимают, что такое ответственность, они не видят ничего плохого в том, что отказываются отвечать за свои действия, даже заставляя вас отвечать за свои. Они могут даже попытаться заставить вас взять на себя ответственность за удовлетворение их потребностей, не оставляя вам времени на удовлетворение своих личных потребностей. Номер четыре. Они превращают друзей во врагов. Чувствуете ли вы, что этот человек говорит о вас за вашей спиной, или он плохо отзывается от других? Манипулятор – мастер триангуляции, когда он создает сценарии и динамику, позволяющие строить интриги, соперничать и ревновать, а также поощрять дисгармонию между другими людьми. Они будут сеять хаос между своими друзьями, членами семьи и другими людьми в их жизни. Номер пять. Они играют в жертву. Еще одна манипулятивная тактика, помогающая привлечь вас к себе – разыграть карту жертвы. Если они нуждаются в особом внимании, вы, скорее всего, будете сочувствовать им, и это побудит вас помочь им. Как только вы почувствуете жалость к ним, им будет легче манипулировать вами, чтобы получить то, что они хотят. И номер шесть. Они регулярно провоцируют споры и разногласия между вами. Когда манипулятор разжигает с вами спор, он может подтолкнуть вас к тому, чтобы вы сказали то, чего не хотели или, возможно, вообще не сказали бы. В итоге они заманивают вас в ловушку, заставляя вас чувствовать себя виноватым за свои слова, а затем вынуждая вас сочувствовать и принимать их собственные чувства. Это просто еще одна тактика, чтобы заставить вас не доверять себе и сломить вас, чтобы они могли и дальше использовать вас в своих интересах. Помогло ли вам это видео распознать некоторые признаки манипуляции? Как вы думаете, есть ли другие признаки, которые мы упустили? Сообщите нам об этом в комментариях ниже